Долгожданный. Кайф, кайф. Опа! Сенщи меня. Вау, что? Молодец! Красавчики. Ожидаемо. Меня пригласите. Ну, я думаю, давно пора. Ну, это было логично. Наконец-то. О, это новый уровень. Да. Салем идет в кино.